выход без покупок у входа. Ой, <смеш> можно пройти здесь. Невидимая стена, походу. уберите камеру. <смеш> так, я не могу, меня приперли, друзья. А почему мы с покупками? С Оп, Оп! Не ожидали Проходили. такого поворота? А -а -а. <смеш> по это очень...